чтобы бы не хотелось сказать завершение. В последние годы мы достаточно часто, много говорим о различных положительных тенденциях в развитии стран. Мы называем самые разные цифры. Это и рост валового продукта около 7% за последние годы. Это официст и бюджета, и шепкового баланса, рост золото-валютных резервов Центрального банка. Рост, в конце концов, реальных доходов населения за да, минусом инфляции, снижение уровня безработицы и уменьшение количества граждан, живущих за чертой бедности. В целом, все это говорит о том, что выбранный и проводимый за последние годы курс экономической политики является обоснованным и ведет к реальным положительным результатам. Вместе с тем, дела еще, я думаю, что вы со мной согласитесь, чрезвычайно мало, а сделать мы можем и должны гораздо больше. Слишком много, к сожалению, до сих пор наших граждан живет тяжело И прямо надо сказать, не чувствует для себе положительных результатов развития экономики стран. Мы никогда ни на одну минуту не должны с вами Любой уровень руководства, и в стране в целом, и в регионе, и в муниципалитете, должен иметь кредит доверия людей. И получить его можно только предъявляя конкретные результаты нашей работы. А чувствовать эти результаты, видеть их реально. Люди должны не в абстрактных цифрах, не с экранов, телевизоров или из газеты. чувствовать они это должны на своем кармане, на качестве получаемых услуг в медицинской сфере, в образовательной сфере, в своих квартирах, в своих домах. Вы знаете, что по ряду экономических и политических соображений в отдельных случаях. Мы идем на досрочную выплату внешних долгов государства. Национальные проекты — это в известном смысле ускоренное возвращение долгов собственным гражданам. Развитие социальной сферы, которое запланировано в, рам в рамках национальных проектов, предусмотрено сверх заложенных в крайне Средств на эти средства. Эти планы, конечно же, несовершенны. Требуют особого внимания в себе и со стороны правительства, и со стороны руководителей региона. Более того, эти планы в известном смысле несут в себе определенные опасности с точки зрения сохранения базовых ценностей развития экономики, макроэкономических показателей инфляции. Поэтому прошу к этому относиться в высшей степени внимательно и ответственно. Но это в то же время абсолютно ясный сигнал приоритетов нашей с вами политики. В основе этой политики лежит гражданин Российской Федерации, человек с его реальными потребностями, с его жизненным уровнем и необходимостью наибольшего внимания к решению его жизненных потребностей текущего плана, текущего дня. Это наш основной приоритет. И в этом смысл экономического роста, которого мы с вами делаем. Я очень прошу и федеральные правительства, и руководители регионов отнестись к этому самым серьезным образом. И рассчитывать на вашу совместность эффективно.